Я в эфире. Здравствуйте. Сегодня 22 августа 2018 года. Канал народовластия. Программа плохие новости. Я Вячеслав Мальцев. Со мной в студии наши соратники. У нас прямой эфир. На связи у нас соратники. Вот тут передают. Ну сейчас я прочитаю сообщение. Вещаем мы из дальнего зарубежья, прошу прощения, что сегодня с еще большим опозданием, вчера мне сделали замечание, что я выхожу с опозданием, сегодня я очень торопился, чтобы не опоздать, в результате у меня подвис компьютер, из-за того, что я нервничал, что опоздаю, энергетика такая, что с -с подвис компьютер, я думаю, вообще не будет программы сегодня, потому что он просто умер, и свет вырубился, меняли лампочки, так что... В следующий раз лучше не надо критиковать Потому что, видите, только хуже получается То есть, поэтому Как, как включается, так и слава богу Вот честно я могу сказать Потому что ну, На честном слове на одном крыле летим да? То есть, нас постоянно банят Какие-то вирусы запускают Тем более, сами мы точно не Цукерберги Поэтому как-то выкручиваемся потихонечку. Значит, напоминаю, что канал ⁇ Народовластие ⁇ Подписывайтесь на канал ⁇ Народовластие ⁇ Можете смотреть в зеркалах, но подписывайтесь обязательно на ⁇ Народовластие ⁇ чтобы мы могли, так сказать, с Ютубом разговаривать серьезно. Чем больше подписчиков, тем серьезнее разговоры. Кроме всего прочего, чтобы проверяйте. Свои подписки, потому что YouTube автоматически отписывает через какое-то время. Ну, так он устроен. Для нас, по крайней мере. Здравствуйте, Вячеслав Вячеслав. Привет. Звук и видео, скажи. Во всем виноваты коты. Да нет, коты, как вы знаете, они энергию забирают. Особенно негативную. Так что... И вот сообщение, которое мы ждали. Суд завтра значит, состоится над Анатолием Плотниковым, Александром Комаровым и Вячеславом Добрыниным. Состоится этот суд в Новосибирске, улица Писарева, 35, в 10.30 утра. Просим всех, кто в Новосибирске есть, поддержите ребят, потому что судят их не за что, ни просто. То есть, вот я прочитал статью, очень мало в прессе про это пишут, ну, потому что если в прессе написали бы много, то все бы охренели. Вот я э, цитирую с э, Новосибирской газеты про Путинское. Это про путинской газеты пишет. Редакции удалось получить копию обвинительного заключения, из которого следует, что их тоже подозревают, но ну, парней, в планах по захвату телестанции, поджоги покрышек с автодрома, связанного с депутатом, и финансирование переворота на одну тысячу рублей. Можете представить, вот этот бред. И, а самый большой бред, что им предъявляют. Uh, часть 1, статьи 30, часть 1 и 2, статьи 212 УК, покушение на массовые беспорядки. Хочу спросить этих следователей из сказать, как можно покушаться на массовые беспорядки, дебилы, блядь. Какие массовые беспорядки, как на них можно Я все, что покушаться на хулиганство, как можно на массовые беспорядки. Если они случились, эти массовые беспорядки, привлекайте кого-то. А если они не случились, как можно покушаться на массовые беспорядки? У них что с головой беда? Как можно массы собрать? Да? То есть для того, чтобы была объективная сторона вот этих вот массовых беспорядков, должны быть массы. Это все равно, что, блядь, покушаться на Путина силой мысли. Вот мы собрались и говорим, Путин, блядь, вот сейчас я сижу, Путин, сука, сдохни. Это покушение на Путина. Ну, привлекайте меня за покушение. Вот сейчас я покусился на Путина. Путин, сдохни, сука. Эх, и То есть, вообще, просто такие юристы, проктологи, уже просто дальше некуда. Этот режим дошел до края. ладно. Когда привлекают к ответственности людей, ненавидящих режим. Да? Ну, вот в данном случае парней, там меня и так далее. Но вы хоть статью-то придумайте для этого специальную. Мальцев, статья для Мальцева, которая ненавидит режим. Все, вопросов нет. Какие покушения на массовые беспорядки? Зачем подтаскивать за хобот каким-то другим вещам? Ну, придумали вы статью, там, чувствую, верующих, а, это самое... Как, как его-то? Что там с этим чувством верующих-то они придумали, надо делать, блядь. Изнасилование чувства верующих, блядь. Вот. Ну нет вопросов, сажайте. Но ну, здесь вы зачем за уши подтаскиваете? Ну, пишите, блядь. Садятся все, кто не любит Путина на 30 лет. Ну, нет вопросов. Жуть, конечно, просто. У меня даже слов нет. Поэтому парней нужно поддержать обязательно. Привлекают за какое-то хранение незаконное оружие. Насколько я понимаю, это э, официально у человека было оружие. Бля. Придумывают какие-то вообще невероятности. Как, как Роме, там, у Байдулину под, подбросили вообще обрез, на котором ни пальцев его, ни частиц, ничего нет. То есть, ну, нужно было обязательно что-то. Ой, Господи вот. А еще, знаете, они что должны были сделать Следствие считает Комарова организатором Его обвиняют в том, что он через знакомого сотрудника ГТРК Новосибирска Александра Кулакова Хотел проникнуть в здание компании 4 ноября И провести несанкционированную трансляцию обращения Мальцева Ролик должны были нарезать из опубликованных в интернете выступлений политика Но если это готовилось, то вы тогда ролик предъявите Должны были нарезать, а еще должны, блядь, были инопланетяне прилететь, а? Вот как у них с доказательной базой все это? Они должны были. Ну, найдите, где это должны, предъявите это. Артисты, блядь, должны были. Эти должны были взорвать. Почему должны были взорвать? А потому что дома у него какие-то реактивы есть, там, для проявки пленки, да, или там еще чего-то. А еще дома сахар есть. Он тоже взрывоопасный, если его. А еще алюминий есть, можно на, на, натереть на терке. Алюминий вообще можно взорвать полмира. Представляете? А еще марганцовка ездит. Как помните, у, у Новиковой не совсем приличную болезнь лечили нелегально морганцовкой. Помните, про соседа стукача? Так сейчас бы этих людей вообще уконтропупили за терроризм. Морганцовкой, ну, знаешь, взорвать все хотели. Их и артисты, блядь, жесть какая-то, просто жесть. А вот СПЧ пере, пере, предложил перестать сажать за оскорбление чувств верующих. А что переставать? Тогда да, за что они будут сажать? Тогда им придется вот такие вещи выдумывать. Так у них есть статья все там оскорбил чувства ворующих, все садись. Да? А здесь придется выдумывать какие-то вот такие вещи, что хотели там что-то инопланетян привести и массовые беспорядки устроить. Так, Вячеслав. Абсолютно солидарен со всем, что вы говорите Но живя на периферии в виде людей Думаю, кто будет делать революцию Народ выродился инертен и труслив Но для этого молодежь есть Она не инертная не труслива И они все прекрасно понимают То есть у них нет будущего Они это очень хорошо чувствуют вот пишут, зачем тереть алюминий? Есть серебрянка. Вот видите, у народа, у народа сколько сразу э, этих, так сказать, вариаций. Да, есть еще аммиачная селитра. Можно еще там что-то что набрать. Конечно, всего полно. И, и за каждую вот такую херню вот эти вот артисты могут привлечь. Можете себе представить. Их... Была, честно говоря, страна дураков, а осталась страна идиотов. Понимаете, просто идиотов. То есть такая форма идиотии, когда остались уже одни только хватательные и глотательные рефлексы. Блять, ничего больше не осталось, только хватательные и глотательные рефлексы. Все, блять. Это вот крайняя форма идиотии. Я прошу прощения, сегодня что-то я зашел, видите, лампочки взрываются. И на частобрудном бульваре в Москве задержали 10 участников акции выступающих в поддержку Олега Сенцова, но это еще вчера был, То есть, вот люди вышли в поддержку Сенцова и их задержали. Вообще зачем? Вопрос, зачем? Я вообще, вот, честно говоря, не понимаю абсолютно путинских. То есть, ну, я понимаю, зачем они воруют деньги. Понимаю, да? То есть, они хотят обогатиться за счет народа. Я понимаю, зачем они устраивают всякие рок-н-ролл за рубежом, там, какие-то Центральноафриканские республики, Сирии захватывает, ну, чтобы Вова Путин имел какие-то дополнительные карты на руках, мог грабить совершенно спокойно, ну, а потом договариваться с этими друзьями на Западе. Да? Я понимаю, зачем он таскает на Запад чемоданы с бабками, на свадьбы ездит. Это все понимает. Я не понимаю, зачем он этих участников пикетов гнобит? Что ему сделают вот эти 10 участников пикетов? У него там с этим, как, как помните, Шарапов говорил, у тебя тут с пушками, с перьями, да, из меня один только ремешок за пять минут останется. Вот почему он так боится-то, а? Вот вопрос. Так. И рассекретили материалы о покушении на Ленина спустя сто лет, посмотрел все материалы, вы знаете, лучше бы не рассекречивать. Вот я, честно, я ждал, что рассекретят что-нибудь серьезное из того, что еще можно сделать какие-то другие выводы, кроме таких, которые я сделал там еще в юные годы, когда читал о покушении на Ленина. Ну ничего нового. То есть, это такая фигня. Сто лет прошло, представляете, сто лет. Вот 30 августа будем отмечать сто лет покушения на Владимира Ильича Ленина. Кто покусился из материалов дел, непонятно. Да? То есть, из материалов дел понятно, что какие-то люди, причем мы знали про этих людей, все те же самые, сказали, что Каплан. Да, ну, понятно, что они сказали, что Каплан. А она... В материалах дела вообще не присутствует. Между прочим, я имею в виду, не протокол, допроса да, ничего нет. Вел э, дело э, Дмитрий Иванович Курский, да, который потом, так странным образом, в 1932 году, в 1931 году, когда погуглить и задвинулся от заражения крови, да, как-то они странно все от заражения крови помирали да, пачками. И вот с этим покушением на Ленина Очень все непонятно И после того, как рассекретили Стало еще больше непонятно Кроль Юровского Юровский туда прибыл Представляете То есть только что там царя бачку хлопнул да? Причем большевики очень негодовали По поводу того, что он царя бачку прихлопал тут он приехал и стал разбираться А что это Ленина хотели убить Нифига себе А он какой к как, этому как отношению вообще имеет? Юровский, который работал в, в Екатеринбурге В Свердловске потом, да, фотографом. Чушь собачья, вообще полнейшая Чем больше там, так сказать, ответов Тем больше вопросов Я даже не буду комментировать как-то отдельно мы поговорим, может быть, 30-го числа будет Время Фая Каплан, который с трудом различала силуэты. Вот я вам скажу, как пистолетчик, да? И причем у меня Браунинг 900 -го года был, я из него стрелял. И стрелял много. Я вам скажу, говно полнейшее. Полнейшее, представляете? То есть там рассказывают, что там всех на свете замечательных людей, включая и там Кронпринца, да? Стрельнули из Браунга, я не знаю, зачем его выбирали, Не самое лучшее оружие да? И точность у него достаточно слабая И три пули засандалить в женщине, в человека Крайне сложно То есть произвести три выстрела и попасть Даже с близкого расстояния А Фая Каплан слепая была Можете себе представить различала после операции силуэты людей Могла это различить, и она три раза из пистолета попала в спину вождя. Да, ты да, да, обхохочешься. Просто обхохочешь. Не выдержит вообще никакой критики. Вообще. Ну, ладно, она сделала три выстрела, один раз случайно зацепила. Нет базара, может такое случиться. Но сделать три выстрела и три раза попасть кучно вот так? Да вы что, прикалываете, что ли? Это надо быть специалистом экстра-класса. Это вот как те, которые убили в Центральной Африканской Республике журналистов. Вот там видно рука мастера, что называется. Там совершенно очевидно, что человек стреляет много и хорошо. Повезло. да? И... Ладно, поговорим 30 числа об этом везении. Вот. И, и Зачем? Ладно, Фая Каплан убила, ранила вождя, Все нормально. Ленин стал приходить в себя и файку каплан тут же расстреляли. Мгновенно. То есть почему? Ну, наверное, очень боялись, что вождь мирового пролетариат придет и скажет, так, а кто в меня там стрелял? Да, да файку тебя каплан стрелял. А ну-ка дайте сюда файку каплан. И все. Представляете? А вот так, ну что, ну мы ее расстреляли, прости, там туда-сюда. А если бы его шлепнули, может быть, ее никто бы и не расстрелял. Не, я вполне допускаю, что она уча была участником покушения, но я не допускаю, что она стреляла и три раза попала в Ленина. Так. Сотрудник в Тюменском управлении ФСБ. Начинают знакомиться с материалами уголовного дела Ну, как и везде Сотрудники ФСБ в Тюмени занимались убийствами, крышеванием и так далее Ну, там, видите, коса на камень нашла Там какие-то другие люди хотели тем же самым заниматься И те, кого они там убивали и грабили Они имели более высокую крышу В результате, значит, эти ФСБшники попались И вот сейчас их обвиняют Ну, дождемся самого заседание. И очень бы хотелось, чтобы наши сторонники в Тюмени поприсутствовали на этих. Я думаю, конечно, они засекретят, закроют, не будут пускать, но вот был бы очень хорошо хотя бы на оглашении приговора поприсутствовать для того, чтобы можно было посмотреть и а, потом рассказать, а, что же там происходило. Представляете? Разбойные нападения, убийства, все как положено. Ну, КГБшники, что тут, Это конченые твари и бандиты. И вот россиянина приговорили за то, что он из Перу привез в бутылку какой-то лечебной настойки. Эта настойка, значит, была признана... Психотропным веществом его осудили на 11,5 лет, можете представить, то есть человек притаранил для себя настойку, которая в Перу продается совершенно официально, то есть он там вот настойку пробовал, он болеет, у него определенные там какие-то заболевания, ему она помогала эта настойка. Ну, он ее купился, он спокойно привез домой и все, и мог бы сесть в тюрьму. Да? Я вот вспоминаю, как у меня, так сказать, знакомые тоже, которые ездили по Европе, заболели и купили препараты от кашля. И привезли, хваливаются, говорит, вот мы купили препараты от кашля, так, так нам помогает, здорово, выпил одну таблетку и все. Я говорю, ну принесите, покажите мне хоть что за препарат, открываю. Ну а там, там перечень того, что туда входит, лауданиум, ну, опиат, значит, ну, собственно, Папавер, да, там, ну, опиумный маг, что-то еще, Три или четыре опиата входят вот в это лекарство, откажутся. Я говорю, да вас на таможне схватили, вы сейчас уже по пожизненно там сидели, они купили 8, 8 пачек этой фигни. Представляешь, я говорю, спрячьте никому никогда в жизни, не показывайте. То есть в Европе могут это продавать, в Перу могут это продавать, а в России за это 11,5 лет дают. Можете себе представить? То есть, безумие какое-то. Это, это страна, которая потребляет четверть мирового героина. Четверть потребляет героина, сажать вот за такое говно. На 11,5 лет бутылку говна привез, в магазине купил. Жуть вообще. «Россиянин украл пограничный столб на память Ленинградской Калининградской области. Интересно, сколько дают за пограничные столбы? Ради интереса похитил пограничный столб в состоянии алкогольного опьянения. Вот. и Пропаж был обнаружен на берегу реки Неван в районе поселка Дубки». Следствием установлено, т.т.т. я вот вопрос такой, представляете, пограничный знак украй Причем, я так понимаю, Калининградская область, 93-й пограничный отряд, мои соседи, елки-палки, это же вообще такое позорище. Ну, такого позорища в Советском Союзе не было. Я не знаю, где бы оказались все, начинают начальника отряда и кончают, там я не знаю, самым... Простым там старшиной, прапорщиком. Все, всех бы нафиг выгнали Просто, блядь, знак пограничный пропал. Обхохочешься. Как, как, на каком же замке граница если знаки пропадают? писать что такое пограничный столб? Это да, упер человек, Это же не, не, не, не какая-то там вот палка, там знак этот дорожный. Это же на, надо постараться. Блядь. Это он 2.10 над землей. Представляете, там еще он насколько закопан. То есть, трехметровая вот такая фигня, безумно тяжелая. Чувак ее... Два подростка спасли маленьких детей и женщину о том, что сгорели маленькие дети. Погибла мама, Погиб легкомоторный самолет. Аэропракт. А-22. Аэропракт. Вот. Я всегда, когда разбиваются такого рода самолеты, там ИКАР называется, я, я всегда смотрю название, как может самолет аэропракт летать, а вот с таким названием, да это же грех летать вообще, просто с таким названием не может ничего летать, аэропракт, аэропрактолог, бля, вообще... Самолет должен называться ласточка, там чайка. Ну, сейчас в связи с свиночайками, конечно, но все равно, то есть это должно орел, там, беркут, там. ну точно не сапсан, да? Точно не сапсан. Да. Вячеслав, запускаю его для рифкойнов. Помогите, запущу, не вопрос. В Подмосковье мужчина в ходе задержания Ранил ножом полицейских Но это уже каждый день Вот такие новости Почему? Потому что полицейские Правы они, не неправы Они все равно вызывают только агрессию Люди связаны с информационным миром Вот человек посмотрел, как в Домодедово Лупасили мужика Ну и что он хочет сделать с этим полицейским Правильно, он хочет им голову подшибать и Если он напился и кто-то до него докопался Он, конечно, их будет пырять На совершенно спокойно Поэтому тут все Тут уже общество противоборствует Государству и противоборствует очень сильно да, я забыл опять сказать, вот для политического заключенного Сергея Рыжова внизу вот подо мной как раз строчка, это на, для его мамы, на карточку его мамы, то есть это на передачке и на то, чтобы она могла съездить к нему в Москву, так что я прошу вас помогать, а тот мне... Сообщают, что проблемы очень большие финансовые у нее. Вот два э, платежных средства. Это для наполитических беженцев, и под описанием э, значит, описание под видео там все наши кошельки и в э, комментариях под видео. Там тоже все наши реквизиты и все почты и так далее. То есть, там все есть. Вы можете найти все и помочь тому, кому, у кого желаете. Я Жене привет передаю. Спасибо. Я получил поручение твое. Значит, помочь маме Рыжову. Все мы сделаем прям вот буквально в один-два в два дня. Так что большое спасибо. Но лучше всем остальным, прошу, помогайте напрямую, если вы хотите политическим беженцам. Вот э, эти платежные средства. Если Рыжову то под, ви под видео вот, строчка. И в описании есть также. Спасибо. Также говорю: подписывайтесь на Calfeur кемеру скинул на мыло. Я понял, хорошо, посмотрим, зайдем. Так. Суд не стал привлекать Роспотребнадзор таким ответчиком и все. Ну, обычно как. Находят стрелочника, кто возьмет все на себя, дают минимальный срок, чтобы все были довольны. Никакой Роспотребнадзор не виноват, который должен был там следить за всеми этими делами. Прокуратура не виновата, который в первую голову уже прокурор должен в тюрьме сидеть давным-давно. Уже скоро выходить должен, уж отсидеть должен Понимаете, вот так, в советский период, что был было бы Ну, представьте, вот такой случилось на этом сям Ну, секретарь райкома местного нахер Секретарь обкома удержался бы там этого карельского, не знаю Может быть и нет Но, если бы удержался первый То наверняка там по идеологии там нашли кого-то нахер Кто, кто ответственный Главный мент нахер, прокурор В тюрьму, ну и так далее То есть, очень Легко было бы нарисовать но на человек 9-10 Блин, да нахер нам это надо Мы лучше 10 раз съездим, проверим Выгоним кого там Никто, когда там Предлагали принять Наркотики, да, он сказал, что У меня, говорит, и, и без этого Компот штырит не по-детски Вот я вам могу точно То же самое сказать, я нахожусь в прекрасном настроении, да, и мозг мой работает очень хорошо, без алкоголя, психотропных и наркотических вещей и веществ. И никогда я этим не злоупотреблял, всегда этого боялся. Почему я боюсь? Очень боюсь измененного состояния сознания. Знаете, мне оно не нравится. То есть, вот Тимати Лири описывает это как некий язык Бога. Мне не нравится, наверное, с Богом разговаривать Мне нравится таким образом вот, Когда у меня ясный мозг И а я все понимаю Дядя слав невозможно висим Ну тут не, не, не моя вина У меня вещание идеально. У меня идеально. Это YouTube, наверное, что-то Косячит Пропавшая прямой Пятилетняя девочка Найдена мертвой во дворе дома ну вот, видите, сколько детей пропадает, очень много. И находит, большинство находит мертвыми. Ужас, конечно, что происходит. Прям повально это идет. Вот. И при пожаре Волгоградской области погибли трое детей. Опять. То есть это вот тоже каждый день такое происходит. Вертолет упал Ми-8, ну совершил жесткую посадку в Челябинской области. Военный вертолет Ми-8, помните, мы спрашивали, что же это за волна? Это волна, э -э -э, так сказать, Ютеера, да, когда упал Ютеировский Ми-8, или это волна падения Ми-8? Ну оказалась волна падения Ми-8, то есть мы не ошиблись в правильном направлении. Задавали правильные вопросы. Человек пишет, я за Навального, я не бот. Я тоже не бот, и я тоже за Навального. <свят> что тут такого? <свят> Вячеслав, что ты думаешь о Хасбулатве? Я честно скажу, о Хазбулатове я не думаю вообще. Его надо оставить истории Хазбулатова. То есть, в тот момент, когда... Но... С ГКЧП воевали, он проявил стойкость, образ нет, в дальнейшем проявлял полное. Если кто-то когда-то будет писать диссертации, то обязательно нужно э, будет, э, в общем по пунктам расписать, чем же он виноват, в чем же виноват. И, э, к сожалению, некоторая часть его вины от него совершенно не зависела. То есть это никак не связано с его личностью, да, это никак не связано с его действиями и так и далее. Это вот некоторые, некоторые особенности, э, так скажем, менталитета российского. Да, они написали минусовые очки. Я вам прямо скажу, это два аспекта. Во-первых, национальность, э, то есть русские, которые... Поддерживали очень много Обсуждали вопросов Вот там чеченец там Опять там как кавказец Как Сталин там во главе и так далее Некоторых отпугнуло И особенность голоса его Вот это Пугало людей В общении там с Явлинским Говорят Григорий Явлинский Даже там что-то с голосовыми связками делал И вот с Хасбулатовым тоже И вот эти моменты Они Вроде как от человека не зависят, да, ну как от тебя зависит национальность и твой голос, да, ты же не можешь там менять его и так далее, не актер же, не, не Максим Галкин, но, видите, какие-то минусы, из таких минусов складывается, в общем-то, история, да, то есть, предположим, там были бы люди, Некие другие, да? Ну, там на месте Хузбулатова, допустим, был бы Дудаев. Тоже чеченец, да? Ну, с несколько другим голосом, не с несколько другим опытом. То есть, не человек науки, а генералы. И я посмотрел еще, чем там был с Верховным Советом. да, То есть, какие-то маленькие нюансы меняются, а результат может быть абсолютно другой. Я думаю, Дудаев разнес бы нами. Всю эту ельцинскую комарильню. Так что, ну и русской, при всем моем, так сказать, уважении, да, я как-то спрашивал, пишет, что русской, там, плюс Хузбулатов, я как-то Лебеди спросил. Говорю, Александр Иванович, ну мы были на ты, но я его поймем, что называл. Я говорю, Александр Иванович, а я как раз только с русским встречался. Я говорю, я встречался с русским, там что-то приезжал он Саратов. И я говорю, как твое мнение насчет русского? И вот он одну фразу сказал, которая для меня была, всем сказал, это профессиональный военнопленный. Все, для меня больше ничего не нужно. Профессиональный военнопленный. То есть, имея в виду, что человек не заточен на победу. ФСБ проводит обыск в Петербургском метрополитене. Ну, понятно, представьте, такая кормушка метрополитен. Хорошо бы взять под крышу, решил командир КГБшный Петербурга. да, скажет, Что-то они там не сильно нас жалуют, немного платят, как-то уклоняются, не решают вопросы, не принимают на работу того, кого мы скажем и так далее. Надо их чморить. Так же ведь все это происходит. Вот. Бывший начальник антикоррупционного отдела службы судебных приставов ростова дано обвиняется в вымогательстве крупной взятки. И причем они удивляются, надо же, борец с коррупцией сам погорел на взятке. А чем они еще занимаются? Ну, Захарченко, полковник, да, 9 миллиардов. Ну что, у всех полковников 9 миллиардов, что ли? Нет, конечно. А почему у него-то девять лет? А потому что он как раз с коррупцией призван был бороться. Ну, я они знают, где где брать. То есть, они борются с коррупционерами, соответственно, их и шкурят, этих коррупционеров. Что тут? Два раза в Афганистане сбили Рудского. Да, был такое дело. Как живут в Москве любовницы олигархов. Тачка за 17 миллионов рублей и многое Да ну прекратите-ка любовницы олигархов. Так, так живут, елки-палки, секретарши чиновников даже. Никаких не олигархов, государственных чиновников. Вы посмотрите там, секретутки, как живут. Машины там за 17 миллионов. Квартира там за миллиарды. Там все нормально. Так, и... В Туле ветер снес крышу торгового центра и уронил ее на парковку автосалона. Это что-то вот нонсенс какой-то. Я так понимаю, в Туле должен был торговый центр сгореть. Я бы это понял. Ну, сгорел торговый центр, как всегда. А тут... Помните, как получилось в этом... Большие гонки, если кто-то из уже не смотрел, рекомендую. Ну, может быть, и кстати и не понравится сейчас. Кертис, там, конечно, гениальный. То есть, ну, фильм-то очень хороший, конечно, очень хороший фильм. А вот, но Лемон там прекрасный. Как раз вот эта пара, это, конечно, великие актеры, которые снимались в Джейс Ток Девушки. Ну, в американском варианте некоторые любят погорячее. Вот, и там, помните, Макс и профессор, да, там он говорит, у 13 -го номера должны были отвалиться колеса. он там подлянки делает, и смотрит в зеркало заднего вида, летит этот 13 номер, машина переворачивается и валяется. Профессор смотрит на, на этого Макса, тот, тот на него показывает колеса. Отлетели, все, вот отвалили так, так и здесь То есть, ну, теперь осталось, что Он загорится, этот торговый центр Крышу снесло, надо ждать, когда он загорится Потому что он должен был сгореть А у него снесло крышу, как у того 13 номера Это что за машина За 17 Полно таких машин вот Тут недалеко от меня стоит машина, которая стоит, причем такой пятиэтажечка, представляете, пятиэтажки там окошечко такое и квартира, расселенная квартира, а там продают машины, но продают очень дорогие, то есть ну наверное, самый дешевый там тысяч триста стоит этот самый дешевый, там Макларен стоит, он стоит семьсот шестьдесят семьсот восемьдесят тысяч евро. Так вот, нормально. Да? За 17 миллионов рублей, в общем не проблема, да? Тем более в России, где расхватали Роллс-Ройсы, да, пред распродажи Роллс-Ройсов по 44 миллиона рублей перед Новым Годом. Так. В Норильске задержали несколько вербовщиков ИГИЛ. То есть, ну, задержали несколько человек. Били-били, колотили. Как в песне Морду в жопу превратили. Да, кто-то из них сознался, что он вербовщик и ИГИЛ, других. Согласился сдать, заключил со следствием договор Ну, все как обычно. То есть кто-нибудь, да у них расчет на что? На то, что человек не может долго выдерживать пытки, кто-нибудь и сломается, а им нужен только один и все. И он всех сдал, подписал все, что угодно, рассказал все что угодно. Вот. Житель Тамбула устроил драку на танцполе в клубе. Такая вот видеозапись, танцующих он там избивает и так далее. Ну, это вообще норма такая. Я не знаю, почему эта новость вызвала такую реакцию в, в сетях. Да? То есть, драка он даже французских актеров лупит да, на танцполе. Так что, странно, почему такое распространение. Получил это видеозапись С дракой Обычной драка и, То есть это не, не так все просто Я бы хотел, чтобы кто-то там Из наших разобрался что такой такое в тамбове произошло Что всему миру стало известно Что на танцполе в тамбове драка Турбо и брык в обморок Ужас какой -то. И Судья, помните, который голую женщину снимал Он подал в отставку Коллегия эту отставку вчера вечером приняла Все нормально Но он заявляет, что это не он Он говорит, что у того и живот больше И все такое и прочее То есть вот этот Юрий Макаров Октябрьского района Председатель суда Ставропольского Говорит, что это чеченские террористы Его подставили Взяли человека похожего на него и значит, вот он ходил с голой бабой, она там покупала напитки на заправке в магазине, а вот этот человек снимал, и вот я цитирую, что он сказал, у меня нет такого живота, я не имею никакого отношения к мужчине на ролике, я склоняюсь ко мнению, что это пиар, некий хайп, там есть только определенное сходство на ролике, ни жена, ни друзья мои не опознают меня. Вот хорошо, что жена его не опознает. Это. это очень, очень ему повезло, надо сказать. Чеченские террористы, значит, его подставили. Обхохочется вообще просто, обхохочется. Путин наградил тоже вот еще одну подставленную Екатерину Андрееву недавно мы показывали вам, как она на самолете катается по Европам, потом рассказывает в эфире. Как плохо в Европе, там, в Америках и так далее А как хорошо в России а потом в самолет и ну, опять кататься по Европе На частном джете Да, замечательно там летать А потом снова рассказывает Вате Ну, за это вот и дали почетную грамоту Ну, пока вот почетную грамоту только наработала Такие вот дела. Ну, видите, там Путин вчера наградил, мы говорили, Бондарчука. А еще, оказывается, Куценко он наградил. Видите, как здорово. Всех всех награждает. А также «Квартет и, Ну, «Квартет ИИ», я так понимаю, для чего он наградил. Я знаю, да. И Дюжева, актера, наградил. Для того, чтобы... Ну, ну, чтобы они не обижались и что-то про против Путина сильно не гнали. Потому что они сильно его не любят. А тут он их награждает. Так, вроде уже и не позалупаешься. Потому что ну, вроде наградили тебя. Вроде было бы неплохо, если бы Квартет И и Дюжев эти награды выкинули демонстративно в унитаз. Ну, звание заслуженного артиста... Они незаслуженные, что ли. Да они и дюжев и квартеты народные артисты. Поэтому, сказать, ребят, на ну вас нахер. Отказаться от этой ерунды. Это самое то. Ну, я как бы не могу их агитировать. Ну, в общем-то, это было бы правильно. Спрашивает, а Панина не наградил. Не знаю. Надо у Панина спрашивать. Вот. И в Красноярском пансионате проводит сейчас следственный комитет по поводу Красноярского пансионата расследование, выясняет там все такое прочее, материал проверки там, я так понимаю, но, ну, наверное, еще нет уголовного дела, если вы помните новость, это такая позавчерашняя, о том, что в Красноярском пансионате пенсионеров кормили продуктами с фекалиями. Ну, то есть, там у них были масло с кишечной палочкой То есть, это такой с говном, грубо говоря, да Сыр с антибиотиками и так далее, и многое другое Ну, просто, я так понимаю, место хлебное Хотят убрать одного начальника, поставить другого э -э -э, Рацион-то как кормили говном, так и будут кормить говном Просто бабки делить будут уже другие люди Поэтому вмешались ФСБшники, как всегда, которым всегда мало то есть, это такие, как Путин, самый жадный всегда. И они вот хотят. Я помню, погонник Карпов Олег притащил меню из красноармейского дома престарелых, где, кстати, пансионат, где там держали тех, кто беженцы после землетрясение в Армении. То есть, они там жили к тому моменту уже лет шесть, представляете? То есть, уехали, лет шесть жили. Их там должны были расселить, никто, конечно, не расселил, должны были нормально кормить, никто не кормил. Вот принес он мне, а я потом туда загнал, в общем-то, серьезную проверку, директора присадили и так далее. У меня просто наглость убила. Я открываю, а там список того, что им дают там, в месяц. Там икра, и черная, и красная. Лобстеры, там, апельсины там, и так далее. Мы посылаем проверку, они спрашивают людей, а вам ну, там лобстеров давали? Они говорят, да в лобстеров нам давали. Нам говорят, гречку уже не давали, наверное, год кормят каким-то говном. Гречку обычную не давали. Макароны там все такие слипшиеся и так далее. То есть, ну, это обычная картина. То есть, все разворовывают, люди голодают. Людей кормят говном, как в том анекдоте Помните, ну это баян, я его уже раз двадцать рассказывал Ну может быть здесь новые люди, поэтому расскажу еще раз Это индейское племя, ну мы индейцы же И вождь всех собирает и говорит Братья, у меня есть для вас две новости Одна хорошая, другая плохая Он говорит, ну говори плохую Он говорит, бледнолицы угнали всех бизонов Будем есть говно ну а теперь говори хорошую. Говна много, на всех хватит. Вот это как раз про вот государственную машину, которая все. Все нормальные россияне, вроде мальцы, уехали уже с путинской помойки. Да ну прекратите. Если бы за меня не возбуждали уголовные дела, я бы никуда не поехал. Таких, как я, полно, на кого не возбуждают дела. И они там сидят и никуда не уедут. Никогда. Потому что ну, там, так, там родина, и потому что хочешь, чтобы на родине было нормально. Вот мне апокрифическое Евангелие просит Прокомментировать Но апокрифы апокриф, Да, очень трудно комментировать Потому что А, это Очень как бы, Серьезные философские работы И Это Во-вторых Они входят всегда в разрез С официальной церковной, христианской версии, да, и, и, и самое главное, что очень много фейков из них. Вот просят, Вячеслав, можете прокомментировать Евангелие от Фомы, Иисус сказал, блажен тот, кто был до того, как возник. Да, я много раз слышал эту фразу. И если рассматривать как бы, с точки зрения религиозной, да, то, тут напрашивается версия реинкарнации да? то есть тот то был до того как возник ну или отношение к более ранней религиозной идеи да там гуф какой-то в котором души держатся да и так далее ну объяснений массу можно найти очень много Российские нефтегазовые компании Увеличили премии топ-менеджеров Ну, пенсионеров говном кормят топ-менеджерам Премии увеличивают Это нормально, так и должно быть э -э -э, В общем-то Если позволяют так делать, так поступать Это я вам как криминолог говорю То есть, если преступники Не встречают отпора И не получают наказаний, они совершают еще более тяжкие преступления. Если лица совершающие тяжкие насильственные преступления не попадаются, то они начинают уже в наглую совершать такие преступления, чтобы попасться, особенно вот маньяки, посмотрите, психически больные люди. То есть, если они в течение нескольких лет совершают какие-то убийства, то есть, какие-то насилия там страшные, совершенно немыслимые, то потом они почти открыто начинают действовать, потому что они с Богом воюют и желают, и говорят, ну что вот вы меня не поймаете? Ну поймайте меня, поймайте. Так и вот эти, они уже в открытую все это делают и думают так, вот до какой степени мы можем обворовать. Мы можем все украсть, а потом, вот так, как сейчас происходит? Вначале они думали, до какой степени они могут украсть. Вот столько украли, нормально, нормально. Столько украли, половина, нормально, нормально, 80% нормально, нормально, процентов украли, нормально, нормально. Потом думают, а что дальше ты делать о, бля, теперь вы нам должны 100% украли. Говорят, так, теперь вы нам должны. На пенсию вы не идете, будете на нас работать. Так, налоги должны быть увеличены, будете больше нам платить. Следующий этап будет еще что-то другое. Ну, по одной почке у каждого будут забирать и продавать, или по одному глазу. Я не знаю. Но в любом случае это будет что-то более жесткое. Нужно понимать, и это преступники. Я говорю вам не как социолог, как криминолог, говорю, потенциальные настоящие преступники. Вот это вот вся шобла. То есть, почему потенциальные? Потому что они сейчас уже преступники, совершили преступление, а будут совершать еще более тяжкие преступления. И в этом как раз и есть их потенциал. «Укупнику орден революции». Бесспорно. Представьте, как он удивится. Да? Революция победила. «Укупнику орден революции» первой степени. Скажет, вот это нифига себе. Вот это вот. Инф информа твоя заработала. То есть Главный революционер-укупник. Мы все это прекрасно знаем. Вот. Сортовала акция России в каждом окне в честь дня флага» Представляете, какой маразм В каждом очке России нам нужно было, а не окне вот. И тут очень много гонок вокруг всяких этих... Военных технологий, да, вот для очистки питьевой воды будут использоваться технологии оборонно-промышленного комплекса. Интересно, какие технологии оборонно-промышленного комплекса и чем они отличаются от других обычных технологий очистки питьевой воды, а? Для, про, про это нам рассказывают. Что Министерство обороны рассказали, что у вооруженных сил есть уникальная высокотехнологическая установка, специальный комплекс очистки и консервирования воды МККВ тысячу, да, и который способен очищать даже воду, которая приводила к единическому радиоактивному загрязнению. Я не помню, как американский фильм называется, помните, про этих резервистов, и как их призвали куда-то в Ирак, там я уж не помню, вот на такой машине они ездили, которая очищает воду, вот про эту машину они рассказывают, но они же забыли сказать, что такая машина есть в любой армии мира, и такая технология, эта технология времен Второй мировой войны, то есть, ну она на самом деле еще более ранние технологии, но мобильные технологии сделали во времена Второй мировой войны, да? Вот, и поэтому здесь вот как раз Министерство обороны впереди планеты всей, потому что заявило, что у нас и у единственных это есть. Ну там люди, которые где-то на Западе занимаются какие-то резервисты обычные, да, на такой машине, если им это скажут, скажут, что Шойгу, вон что сказал, скажут, а, ну это этот, Шойгу ваш, ну да. И СМИ сообщили о планах РФ поднять ракету с ядерной установкой со дна Баренцова моря. То есть, СНБС, э, eh, э, американская э, СМИ, сообщила, что ракета РФ с ядерным двигателем упала в море в 17 году. Ну, то есть, это утечка такая произошла. И, ну, что... Конечно, что мы можем сказать? Она утонула, да? Но на самом, деле, на самом деле все же не так просто. Если подводная лодка утонула, это да, то насчет ракеты я бы повременил так говорить. Скорее всего, не было никакой ракеты. Нет никакой ракеты. Чтобы доказать, что она есть, вот какую-то хрень потопили, конечно, теперь вокруг этого устраивают гонки, и теперь будут поднимать это, чтобы все видели, что они это поднимают. Слили информацию журналистам из США, дождались публикации, теперь перепечатали все это для ватников, потому что американцы все равно не поверят, а ватники поверят, скажут... Вот у нас есть ядерный с ядерным двигателем ракет. Она, видите, в Баренцево море упала. Там вот американцы хотели ее выхватить, чтобы рассмотреть. А наши успели раньше. Ну Типичный КГБшный блеф и развод. Абсолютно типичный. Я все больше убеждаюсь, что нет никакой ракеты, кроме как в мультиках. Иначе бы не было вот этих гонок никаких. И никто бы, если ракета такая была бы, полетела и упала бы в воду. И лежала бы с 17-го года. Да помилуй бог, ее бы вытащили в одну секунду. Налетела бы целая толпа. С ведрами перечерпали эту баренцево море. это хрень вообще полнейшая. Вот такие дела. И... Россия собирается организовать поиски ракет с ядерной установкой. Можете себе представить. Если такая ракета была бы, она упала и с 2017 -го года, собирались бы поиски организовывать. Так, вот, то кто-то хамит кто-то. Кто Я так понимаю, тролли набежались. Ну, надо их убить всех этих троллей. Ну, я имею в виду в чате. Пишет, она была, но ну, не в таких двигателях, это, не в таким двигателем, это как в 90-х на рынке развод. Да, я вполне допускаю, что обычно, я говорю, хрень какую-то забросили туда. Ну, обязательно что-то надо было забросить. Хотя можно и без единого козыря на руках блефовать. Да, вот подкинули информацию там этим в СМИ, в... Что есть там ракета, где-то лежит на дне моря. Все. Такие вот дела. Россия готовит операцию. А, блядь, И мне понравилось. СНОП написал. Предполагается, что это та самая путинская ракета, и в кавычках «с неограниченным радиусом действия и непредсказуемой траектории». Ну да. Вот. И Шойгу «Шесть часов» на экспозиции был «Армия-2018». Ходил там из ангара в ангар, ему показали Су-57, там и сверхзвуковой истребитель Миг-31 снабженный комплексом кинжал и так далее. Я думаю, показывали это все журналистам, а Шойгу это такой фронтмен да, Министерства обороны, который должен демонстрировать, сам нифига ничего не понимая. Ну, какой ему Су-57, какой Миг-31К? Вы знаете, вот там Шойгу, и ему показывают самолет или ракету или еще что-нибудь. Если он не понимает, элементарного не понимает, да, как в Рязанском училище, когда он потребовал, чтобы средства для подводников были э, более легкими. Бля, он думал, подводник сам на себе, там ногами работает, тащит это средство, представляете? То есть даже... Э, Понятия нулевой плавучести для него нет А какие тогда авиационные понятия для него Или ракетные есть Он что может из этого понять Что ему расскажут, то он и поймет да. То есть ему скажут, что бух Там это про Нибелунгов Помните, как в Блефе И он будет все понимать Эх, артисты вообще Просто артисты вот Сравните там Устинов, да Дмитрий Федорович, министр обороны Тот, который мне подписал приказ на дембель да, Который меня призвал в армию На дембель приказ подписал я Потом умер, то есть я дембельнулся Уж после того, как он помер Приказ подписал а, Да, но я правда видел в последний а, Его, так сказать, ну не час Но в последние часы его жизни У меня на участок зашел ракетный катер За номером триста семьдесят семь. И я стал запрашивать, так сказать, ну дал пелинг удаления, номер катера, опознание, что ракетный катер Советского Союза и так далее И стал запрашивать, чтобы на него номер дали, проводить его по участку, потому что он зашел с моря вот. И мне дали опознание, что катер и на нем находится министр обороны Устинов Вот тогда как раз он и простудился и, и помер Ну, может помер не от этого, уже старенький был Я к чему? Потому что человек, который работал всю войну Министром оборонной промышленности Потом всю жизнь проработал в оборонной промышленности И потом возглавил Министерство обороны Представьте, было огромное количество генералов Которые прошли всю войну Но их не взяли министрами обороны А знаете почему? А потому что более технологичная стала армия Более технологичная И никакого сравнения со Второй мировой войной Поэтому человек, который занимался оборонной промышленностью Причем всеми сферами этой оборонной промышленности Он мог понимать, что нужно для армии И что происходит вообще И Шойгу, представляете, строитель хренов да, Который там работал Не пойми где там, Больше вот так работал Министр обороны Который ходит и, и смотрит на эти самолеты Кинжалы блин, Просто жесть какая -то. 377 фильме снимали Да, может быть, не знаю Я не думаю, что их там было так много Я его пару раз видел вот, 377 так, И Рогозин не стал Разговаривать с роботом На форуме а на форуме Армии 2018 восемнадцать. Да, планировал, что в ходе диалога Робот попросит Главу Роскосмоса придумать его Ему имя а Глава Роскосмоса Я так понимаю засал разговаривать с роботом Очень смешно, да Да, можно было бы Вован назвать Вован сказал бы Да Вован, классное имя для робота Хуйло а вот для робота имя. Уйло. Армия 2018. Представленных за скелет для солдата будущего. Значит, из углепластика и так далее. Интересны все эти вещи, которые они показывают. Почему? Потому что сейчас должен произойти прорыв, и я уверен, что этот прорыв, к сожалению, будет, ну, к счастью, вернее, для нас, к счастью, конечно, не в России, а вообще сейчас вот экзоскелет, который будет весь там пневматический, гидравлический и на электрической тяге не просто экзоскелет да там с какими-то манипуляторами который будет э, помогать человеку разгружать его значительно да. вот он будет конечно э, так скажем формировать будущее будущий облик солдата вот как он будет выглядеть какой будет этот экзоскелет вот сейчас как раз это формируется, но он будет точно не такой, как вот они там сделали вот эту хрень из углепластика, который там повторяет человека Нет, для того, чтобы сделать что-то супер прорывной, не надо повторять человека, понимаете Человек не идеален, экзоскелет должен дополнять человека а не повторять его, не делать руки его сильнее, ноги сильнее, ни в коем случае. Нет, это должно быть, но это не главное, безусловно, это не главное. Он должен давать возможности другие, какие я не знаю. Это должны придумать. Может быть, это какая-то должна быть снаружи еще сфера какая-то, которая даст возможность там, передвигаться, скатываться с горки, я не знаю, лезть на гору и так далее, переносить какие-то суперские тяжести. В любом случае, это не просто защита человека, его панцирь, как там у креветки да, снаружи, да, а как скелет, который снаружи, да, как... Этот, Сальвадор Дали да, Рассматривал а, Как некая машина Дополняющая увеличивающие свойства Человеческие Так И Вот накануне Ру пишет, самый состоятельный депутат Госдумы за 2017 год Григорий Аникеев отчитался о заработке 4,3 миллиарда рублей. Теперь ему отменят доплату госпенсии, чтобы было основание лишить пенсии еще 13 миллионов граждан. Да, то есть вот, Говорят, видите, вот доплату к пенсии депутатам отменяют, а поэтому и вас-то ну, давайте всем такие заработки. Как депутаты мы доходы не вопрос тогда отменяйте доплату к пенсии. А когда люди живут на пенсии, у них нет других дел, денег нет вообще никаких. Такие вот. РПЦ откроет курс помощников больничных священников, представляете, вот что у этих людей, то есть священник уж в больнице не справляется, ему помощники нужны, помните, какая-то вот формула любви, говорит, а ты, говорит, сделаешь это колесо, он говорит, да сейчас сделаю до обеда, да, а, говорит, а до, до вечера, говорит, может до вечера, а до завтра, говорит, до завтра можно, говорит. А за неделю сделаешь, а говорит, нет, за неделю не могу сделать. Для этого помощники нужны. Вот помощники для больничных священников. Или в больницах так помирать стали больные, все как мухи выздоравливают. Помните, у Гоголя? Когда, говорит, вы не поверите ваше сиятельство. Как только я стал подпечителем многоугодных заведений, все больные как мухи выздоравливают. Вот разве что такое началось. Поэтому священник исповедует всех и причащать не успевает, соборовать никто не, не может всех, так сказать, чинно. И поэтому помощники потребовались. Но вообще это обхохочется, конечно. То есть русская православная церковь это э, будет скоро, я имею в виду, по численности такая же, как силовые структуры и чиновники. То есть там чиновники, силовики там, и РПЦ тоже с крестами. Так. И Володин ответил на обвинение Навального в коррупции. Как ответил? Представляете, очень интересно. Он сказал, что не будет комментировать. Ну, как обычно, так Песков отвечает, да? Что а, не комментирует свою личную жизнь. Отказался уточнять, является ли Барабанова его мамой. Является, является, я уточняю, если уж так. И хотелось бы сказать, вот для Навального и для всех остальных, нашли вы прямо Ахилесову Пету Володина. Он вот этих вещей боится. Больше он ничего не пробиваем. Вот этого боится жутко совершенно. Когда начинают про собственность, про активы, про от Сексуальную ориентацию И так далее Он сразу бежит, начинает письма собирать Что я не такой, у меня вон что Вон что там Весь из себя хороший и так далее и Это вот как раз его Ахиллесово-пита Можно до сумасшедшего дома его довести Если долбить вот в одну точку Собирать про Бурова еще Собрать про всех остальных вот ну, Прям все То есть будет взрыв мозга Так и интересно, государство оплатит миллиардеру Усманову побег с лондонской биржи Вот Усманов ушел с лондонской биржи, кто должен платить? Конечно, должны мы с вами платить Представляете, то есть прикол да, в чем состоит В том, что Алишер Усманов уже давным-давно не гражданин России да? а У него какие-то фирмы интернетовские, да, которые он развивает А за это должны платить мы то есть вот по национальности Усманов узбек да? По гражданству у него итальянское или английское Я уж не знаю, то ли английское подданство, то ли итальянское гражданство он, Ну точно не русское, он же давно все поменял Ну погуглите и, А мы почему должны все равно платить То есть это мы обязаны платить всем тем, кто нас ограбил Вот Усманов нас ограбил И мы теперь до конца жизни обязаны ему платить то есть, это такой подвиг он совершил, что нас ограбил Вот в Италии он для детишек автобусы покупает Какие-то ордена ему за это вешают Там в Англии дают какие-то деньги, еще где-то да? а В Антибе у него яхта стоит да? на Лазурном берегу Оплатить а за это должны почему-то мы Я не понимаю, почему может кто-то объяснит, почему мы должны платить за Усмана? Вот он ушел с лондонской биржи. Да и хер с ним. Да и хер с ним. Какой-то узбек ушел с лондонской биржи, а платить должны из России. А? Почему? Как у Сталина было, да, головокружение от успехов, а я всегда прикалывался, а здесь головокружение от узбеков, блядь, ну узбеков это образно, потому что там не только узбеки, там полно всех, кого угодно, и русские, и евреи, блядь, и, и вообще не пойми, каких национальностей вся эта путинская шобла, оленеводы там, и, и кого только нет, да, и, и мы за всю эту шоблу должны платить, зачем народам России платить за всю эту херню? Тем, которые нас уже раз ограбили, два ограбили, а потом говорят, да мы вас всегда грабили, давайте платите. А почему вам должны платить? А потому что мы вас всегда грабили, мы, мы привыкли, мы без ваших денег уже не можем. РФ сделает выводы в связи с заявлением Microsoft о вмешательстве в выборы в США. И что? Microsoft заявил о том, что РФ вмешивались в выборы в США и сейчас вмешиваются. И, и что? И говорит, а вот они заявляют без доказательств. Они должны РФ представить доказательства или все-таки должны представить доказательства определенным службам в США. Откуда МИД РФ знает, что они не представили никаких доказательств? странное какое-то рассуждение ну чё приуныли русские свиньи ну за это сразу Бан, конечно прям мгновенно блокировать пользователя да. Присяжные вчера признали Пола Манафорта виновным по восьми пунктам обвинений из 18 Ну, мошенником оказался э, дружок и, так сказать, подельник Дональда Трампа. Вот, признан виновным в налоговом мошенничестве. Да? Ну, налоговое мошенничество в США – это не то же самое, что в России. Но остальные пункты не смогли ему доказать. То есть, он вывернулся. И вот Лукашенко В адрес России Резкие критические Замечания высказал И вот Кремль говорит, что объем Отношений во всех сферах настолько Велик, ну Кремль Песков, Кремль Сказал, Песков это Кремль Что Он не может Осуществляться и существовать без Шероховатости, ну чтобы эти шероховатости Как-то убрать, Лукашенко Я так понимаю сейчас уже прилетел к Путину, и они сейчас начали разговаривать. Чтобы убрать шероховатости, ну, я думаю, что Лукашенко должен выдавить из Вовы какую-то там копейку, какие-то послабления. Ну, потому что странно, действительно. Лукашенко Воин союзник максимальный. Да, Вов едет куда-то на свадьбу, там везет, каким-то туда, там, в страны Европы везет, сюда. Куда-то в Азию везет. А Лукашенко, вроде, находится рядом, полностью поддерживает Вовану Хотя, наверное, ему ужасно противно все это делать. А ему молоко нельзя, это нельзя. Не то, что не дает, ничего. еще и не, да, не дает нормально торговать. Уникальная совершенно ситуация. Поэтому, я думаю, Лукашенко сейчас будет иметь очень жесткие разговоры, и Вова э -э сломается. Я вообще удивляюсь, у Лукашенко есть потенциал, вот как у Эрдогана, вообще эту гниду вот так в баране рок скрутить. Морально, он морально сильнее, гораздо сильнее этого Карлика. И поэтому. А этот все это прекрасно ощущает. Поэтому Лукашенко может его загнобить просто словами одним. тот будет его бояться, как огня. Ну, это особенность такая у Путина, понимаете? А же закомплексованная гнида, поэтому таких очень легко нагибать, очень легко. Но нужно знать, где его, так сказать, Ахиллесова пита. Порошенко возмутился числом адвокатов Путина среди украинских политиков. Вот он там расклад, рассказывал, что значит перекладывают вину с Путина на украинское правительство за то, что происходит на Донбассе. Призывает вас включиться в информационную... Он сказал значит, на форуме ветеранов вот, это вот уникально. Призываю вас включиться в информационную войну, когда с больной головы на здоровую валит Путин. Это еще можно понять, но шокирует другое. Как же чертовски много у него адвокатов в украинском политиками они пытаются снять с нее ответственность за войну и переложить на украину и так далее и так, и так далее и вот он просит включиться ветеранов в информационную войну ну понимаете я вот согласен абсолютно да надо включаться в войну но когда ты включаешься в войну то у тебя должна быть стратегия стратегия да если ты воюешь Используя неправильную стратегию, то ты просираешь сразу. Просто. Еще война не началась, ты уже проиграл. Порошенко изначально использует неправильную стратегию информационной войны. Мы об этом говорили. Мы об этом говорили. Современная война, вот он говорит, ведется не только на линии фронта. У нас все уже хорошо, выучили термин гибридная война и так далее. Все, ну ты же сам ничего не выучил. Мы же говорили еще в четырнадцатом году, когда Порошенко пришел к власти и рисовали открыто стратегию, которую он принципиально не воспользовался. А какая выигрышная стратегия? Второй язык интернета русский. Второй язык. Ты хочешь бороться в интернете, да? На каком языке ты будешь бороться, Порошенко? Второй язык интернета русский. В интернете абсолютно бесперспективно бороться с русскими. На русском языке, да? Значит, русских нужно привлечь на свою сторону. В интернете привлечь русских на свою сторону. Не бороться с русскими, а бороться с Путиным. Мы об этом говорили. Стратегия бороться с русскими – дебильная стратегия. В интернете это невозможно сделать. Отождествить Путина с русскими – это все равно, что это, спустить в, в унитаз всю свою войну. Это могут сделать только подельники Путина. Если эти люди называют себя врагами Путина, то они заблуждаются. Они его самые лучшие друзья. Поэтому это заведомо проигрышной стратегия. Мы это предупреждали. Что на Украине еще в 2014 году нужно было создавать русское министерство. Безусловно. Порошенко должен был создать. Проявлять дружелюбие. Максимальное дружелюбие. Отделить обязательно Путина от русских. Русский хороший Путин гандон. Обязательно отделить Путина от победы сорок -го года, которую он приватизировал. Налаживать контакты с оппозицией России обязательно нужно было. Сделать Украину центром борьбы с Путиным и путинщиной. Вот о чем шла речь. И это было бы, и это было бы правильно. Тогда можно было бы говорить о победе. Для этого что нужно делать? Для этого много работы надо. Играть в геополитические шахматы надо. А тот, кто деньги ворует, ну, ему некогда этим заниматься. О чем речь? Ему у него должно быть все понятно. Эти враги, эти друзья. Потому что если включать мозги и начинать шахматы расставлять, это затягивает. И нет тогда времени, деньги красть. Есть еще один путь. И был он, и до сих пор есть. Это прекратить все связи. Как, как сейчас, собственно, делают. То есть поезд нет, самолет нет, там, включая там интернет, интернет, да, полная изоляция от России. Но в таком случае на Украине долж, должен быть рай. Нужно создать рай на Украине, и полная изоляция от России нет вопросов. Рай на земле, а там вот ад. А сейчас какая изоляция? Сейчас для простые люди не могут поехать никуда. То есть они не на поезде, не на автобусе, не на самолете, не в России, не из России. То есть это изоляция. Согласен. А газ, газ милости просим. Деньги идут потоком, и туда, и сюда эти потоки, нескончаемым потоком, капиталы, активы собственников предприятий, причем все это интегрировано в общую воровскую систему, имя этой воровской системы путинщина, и на Украине имя этой воровской системы путинщина, все туда интегрировано, и он говорит, давайте сейчас мы отделимся, ну давай отделяйся. Что ж ты не отделяешься? Почему то от денег не отделяешься? Почему ты от газа не отделяешься? Артисты, их артисты, блядь. Воевать в интернете. Для того, чтобы воевать в интернете, подчеркиваю, 188-й раз, 100 китайский раз, должна быть стратегия. Понятная всем стратегия. Уже давно закрыл Russian в Рашке, не будь дурай. Я вообще про Russian в Рашке не говорил. Хотя в Липецке он работает. Еще работают три фирмы, которые сельским хозяйством занимаются. И нормально с Порошенко они трудятся. Но это не, не самое страшное. Самое страшное, что все фактически серьезные украинские фирмы э -э -э, приносят деньги Путину. Это путинские деньги. Там интеграция его капиталов, его финансов. О чем речь -то? Слава, да знаем, какие вы, братья. Вот именно именно я об этом и говорю. Ну и кто, и кто вам станет помогать? Ну и кто вам станет помогать? Да мы знаем, какие вы, братья. Да и хер с вами, ну и знаете. Какие проблемы -то? Тогда о чем говорить? Я тебе говорю, второй язык интернета русский. Все. Все. Этим все сказано. Но если ты хорошо владеешь на английском, воюй на английском. Артисты. Есть вещи, которые не я придумал. Понимаете? Это вещи, которые неукоснительно нужно исполнять, если ты хочешь победить. Понимаешь? Неукоснительно нужно исполнять. Нельзя победить всех. Если кто-то хочет победить всех, но он такой же, наверное, упуленный, как Гитлер, и тот не хотел всех победить, да? Никак не хотел во воевать на два фронта. Такие вот дела. Для того, чтобы победить Путина, Нужно бороться с Путиным. Понимаете? Вот главное в стратегии должно быть что? Записано, да, так сказать, в доктрине в этой. То, что нужно бороться с Путиным. Не бороться с какими-то там, блядь, свинособаками, еще там хрен знает с кем-то, с инопланетянами. А бороться с Путиным и с путинщиной. А если люди боятся это произнести вслух, то как они могут его победить? О чем речь вообще? На Украине заявили, что судно механик Погодин заблокирован в порту Херсон на три года, но это еще два дня назад заявление такое было. А вот Ким Чен Ин раскритиковал здравоохранение в КНДР. О, младенец! Вот как Вова Путин тоже, блядь. Плохое у вас тут здравоохранение. Они. Ой, Барин, да прости, да мы будем исправлять и так далее. То есть вот лидер Северной Кореи, который уже сколько, наверное, с 2011 -го года, да, до этого его папа, а до этого его дедушка, вот недоволен он, здравоохранение плохое. Виноваты, корейцы. Они в голову пеплом посыпают, да, виноваты. А кто такой Путин? Это весь Мордор. И чё? А я вот. Я вот Путин, и те, которые со мной, это Путин. Нет, мы не Путин. Что значит мордор? Мордор – это та часть России, которая представляет путинщим, да? Но ну, в России масса других людей, которые не являются этим мордором, и которые ненавидят Путина. И которые жизнь свою подставляют. Сейчас вот люди в сидят в тюрьме. Сейчас люди в бегах по всей Европе находятся. Это что, тоже Мордор? Это тоже ваши враги? Есть главный принцип стратегический. Враг моего врага мой друг. Тот, кто не пользуется этим принципом, идиот, блядь. Либо, либо Путин кое-кому не враг, да? Если вслух его не называют врагом, да? Если не называют путинщину врагом Украины, то значит те, кто стоит там наверху, все нормально понимают. И давайте вы там между собой вначале определитесь, кто друг, кто враг. А потом претензии какие-то предъявляйте кому-то. Китай, оценивающий строительство 180 километров высокоскоростной магистрали между Суйфэньхэ и Владивостоком в 7 миллиардов, считает проект рентабельным. А знаете, почему рентабельный проект? А говорит, вот во Владивостоке будет Егорная а, индустрия, и китайцы туда будут ездить, играть, да, там в Макао они не, на, никак не могут наездиться, они вот будут ездить как раз вот во Владивосток. Такая хрень. Для игорной индустрии за 7 миллиардов строят железную дорогу, помилуй Бог. Для чего это делается? Аэродромы, которые сейчас собира... собирались, кстати, но не стали строить почему-то. А сейчас, я думаю, начнут строить. То есть мы ждали, что это должно произойти обвальной после 2018 года. То есть они там выжидались, и Цзиньпин хорошо подсчитывал. Подсчитал, все нормально. У него внутренние проблемы все решены. Власть полностью сосредоточена в его руках осталась. Идти во внешний мир всеми мильными шагами С американами он уже разбирается Осталось разобраться только с Россией Слав кто сказал, что мы уничтожаем русский язык Мы украинский э, поднимаем, который притеснялся я вообще не против укладения украинского языка. И я не говорю о том, что русский язык уничтожается. Я говорю о том, что русский – это второй язык интернета. И, соответственно, если это второй язык интернета, значит, чтобы победить Путина, нужно договариваться прежде всего с русскими. Понимаете, нельзя украинцам победить Путина, не договорившись с русскими. Никому нельзя победить Путина, не договорившись с русскими. Вот это главная стратегическая идея, как вы не понимаете. Это же настолько элементарно. Но ну, есть вещи, которые это, ну, совершенно очевидны. Да? И когда говорят, нет, это не очевидно, мы как-то там зайдем, возьмем Кремль, там еще что-то. Ну Как? Как вы это сделаете, когда Вову возит бабки по, всем, по всей Европе? Когда Вову договаривается с американским президентом? Когда Вову целуют в жопу за то, что он грабит русский народ и раздает бабки? А вы русских, которые вам не враги, вы их накручиваете и делаете своими врагами. Зачем? Вы что думаете, все русские поддерживают вот этих вот... На Донбассе, который там воюет, да помилуй бог. И сейчас уже многие отрезвели насчет Крыма нашего и всякой остальной хрени. Очень многие отрезвели. И не надо мне тыкать в глаза то вот этой фигней. Зачем? Нужно привлекать на свою сторону для того, чтобы победить. Если есть желание победить. А если нет такого желания, ну тогда можно потрепаться. Чего почему нет? Что я неправильно говорю с стратегической точки зрения? Слава, откуда вести читаешь? Ну, из разных источников. Вот, например, про Китай, оценивающий из этого коммерсанта, это вот весть из коммерсанта. Что у каждый источник? Ну, в основном это российские источники. Почему для меня это принципиально? Потому что мы оппонируем Путину. Поэтому мы берем его источники. Вот, э, например, Регнум. Официальные лица э, КНР продолжают серию демаршей, связанных с опубликованным Пентагоном, докладом и так далее. Вот Китай решительно выступает против необоснованных рассуждений страны США относительно оборонного строительства КНР. Да, действительно, то есть Китай э, очень сильно армию свою. Поднимает все, расширяет и так далее, и так далее. И американцы схватились за голову, говорят: елки-палки, ну понятно, для чего они делают, чтобы свой бюджет поднять. У нас вон какой потенциальный противник Китай. Является ли Китай потенциальным противником США? Ну нет, пока. У нее для этого нет ничего. Для того, чтобы можно было нахлобучить Соединенные Штаты. В перспективе, да, возможно. Да, там какие-то квантовые связи делают, спутники летают, но это все в перспективе. А вот в настоящий момент: много ли у Китая ракет, которые долетят до Америки? Да, нет, нифига. У него в основном ракеты средней дальности с ядерными боеголовками. Но они долетают до любой точки России, кроме Калининградской области, да? но они до Индии, всю Индию могут а, проутюжить. Да? То есть для кого Китай является потенциальным противником? Для России и Индии. Да? Там Американцы рассказывают о ядерной триаде Китая. Много ли у Китая подводных лодок? Ну да по российским меркам много, по американским херня. Много ли авианосцев у китайцев? Ну по российским меркам ё моё два, а по американским ноль, потому что это не авианосцы. Там же у американских у американов атомных авианосцев э, стратегических одиннадцать э, штук, плюс еще э, больше 20 штук Обычных авианосцев, которые они называют десантными кораблями да? Но также они носят и самолеты на себе и F-35 как, И как кого угодно И даже беспилотники стратегические на себе таскают А ракет нет Подонных лодок ну, не в том количестве да? ну, Может быть у них бомбардировщиков с ракетами дофига А бомбардировщиков вообще нет у них есть Ту-16. Представляете, Ту-16 в Саратове блядь, на постаменте стоит Ту-16. Это у Китая. Какой урон он может принести Китай Америке? Нулевой. А какой урон он может России принести? С лица земли может тереть. Армия 3,5 миллиона человек, 300 э, миллионов резервистов. Огромный потенциал ядерного оружия с ракетами средней дальности, огромный потенциал беспилотников, которые, конечно, не долетят до Соединенных Штатов, но по России могут набедокурить. Танковых армий уже, ну, может быть, не столько э -э, с точки зрения да, машин, не столько танков, сколько в России, но при том наличии противотанковых средств, которые есть у Китая, России вообще делать нечего. То есть Россия ничего не может противопоставить Китаю. И поэтому Китай страшен для России, а не для США. Но Россия почему-то в отличие от США не счет. Это наши друзья, давайте в десна целоваться. Да? И Китай рассказывает о том, что он ни на кого не нападает. Что это он на оборону готовит. А от кого обороняться собирается Китай? От американцев? Так они не полезут к нему. От кого же он собирается обороняться? От индий и индусов тоже, наверное, не полезут. Ну, по крайней мере, у них нет на это потенциала. Но вы помните Южный парк, фильм, когда там запретили стрелять краснокнижных животных, только в том случае можно было, когда они хотят на тебя напасть. И поэтому охотник, прежде чем кого-то застрелит, кричит, «Он хочет на меня напасть!» Или там, «Она хочет на меня напасть!» Вот это тот же самый вариант. То есть уже... Газета Синьхуа и Лук Кан, который представитель МИДа у них, да, заявил вот о том, что чистая оборона. Все, мы, мы вот собираемся глубоко обороняться, а поэтому наращиваем свой потенциал. Ну что, вот для обороны у Китая потенциал, что ли, не хватает? Для того, чтобы решать вопросы спорных территорий. Причем обратите внимание, что такое спорная территория? Вот борьба за спорные территории. Кто такие э, борцы за спорные территории? Да? Китайцы. То есть больше никто за них особо сильно не борется. Да? Ну, а, а что такое спорная территория? Это то, та земля, которая определена как спорная территория. То есть Китай определил вот эти территории, находящиеся э, там, под юрисдикцией Японии, Вьетнама и так далее, как спорные. И говорит, так, это спорная территория, дайте-ка мне ее сюда. Он говорит, ты что, охерел, что это наша территория. И все. Вот, вот что такое борьба за спорные территории. Это не, менее, не более и не менее, чем агрессия обычная. Так что спорные территории, они всегда бесспорны для нас, да? Вот для нас, допустим, вот это наша территория. Она бесспорна для нас. Но они очень спорны для. Соседи, которые хотят эти территории. Вот они для нас безусловно наши. Вот остров Даманский был, он был безусловно наш, там защищали, кучу народу положили. Все, он был безусловно наш. А потом раз и вдруг стал китайским Путин, там, отписал его китайцам. Все, теперь он, безусловно, китайский. И тогда он был безусловно китайский, когда они его пытались захватить. Но посмотрите. Китайцы заявили о том, что у них Нет претензий к России территориальных Были какие-то заявления такие Но они, во-первых, неофициальные Это где-то там на пирушках за столом Соответствующих документов никаких не подписано О том, что нет спора А спорт на самом деле есть Хотя есть там еще древние пограничные знаки Которые по которому, так сказать, проводилась там линия государственной границы еще при царе Горохи, да, там всякие, как они там, Т называются, там, какие-то еще там, я уже не помню, да. Так вот, но, тем не менее, могилы советских войн, которые защищали границы, все оказались на территории Китая. Странно очень, да? То есть, были на территории Советского Союза. А сейчас после последних демаркаций, да, и последних договоров с Путиным оказались все на китайской территории. То есть, то, что было нашим, безусловно нашим, стало безусловно китайским. И таких территорий Китай э, нарисовал до Урала. Пока до Урала, а вообще до Волги. Так что, если вдруг однажды мы проснемся и окажется, что с той стороны Волги Китай... Где там город Энгельс, город Волжский И все остальные Самара То вы не удивляйтесь Китай выпустил руководство по борьбе с бедностью Какие замечательные Представляете То есть вот у них Пытаются победить бедность А у нас нормально Причем у них бедных Столько же сколько в России Ну сопоставимые цифры У них 30 миллионов в России рисуют 22. Можете себе представить. Бедных отселяют в большие города. Из э, тех районов, которые ну, считаются неблагополучными. И Китай переходит на четырехдневную рабочую неделю. Представляете, четыре с дня будут трудиться. Некоторые четыре дня. Почему? Потому что нужно поднимать внутренний рынок. Показывает мне время. Да? Потому что нужно поднимать внутренний рынок, а поэтому люди должны иметь много свободного времени, чтобы делать покупки. А чтобы зарабатывать деньги, они должны иметь время. Почему? Потому что деньги они и так нормально зарабатывают. То есть, на самом деле... Но это разговор в пользу бедных, не для этого это делается, а для того, чтобы можно было внедрять технологии. Поэтому Китай снижает пенсионный возраст до 55 для мужчин, и до 50 для женщин. Поэтому Китай вводит 4,5, ну, 4-дневную неделю. Для чего? Для того, чтобы можно вводить новые технологии, а не для того, чтобы людям там было хорошо, чтобы они покупки делали, и чтобы внутренний рынок мог. Напитать Китай Хотя, ну, это тоже определенный плюс Но это не это только с точки зрения бонуса А нужно развитие Технологическое развитие Китайцы это понимают В России это не понимает никто И то, что я вам говорю каждый день Вот, пожалуйста, вот прям калька То есть то, чем мы говорили много лет назад Они делают сейчас Почему это не делает Путин? Потому что скотинный вор Так, ну, наверное, вот Россия планирует предложить в аренду иностранным инвесторам миллион гектар земли на Дальнем Востоке. Да? Кто такие иностранные инвесторы? Это Китай. И кто, как они туда приедут? Вот по этой железной дороге как раз и приедут эти иностранные инвесторы. И сейчас строятся там вредные производства и так далее. Ну давайте, наверное, завтра уже все остальные новости пройдем Прошу прощения, что сегодня не все Успели, но очень много новостей, очень много хочется обсудить вещей И еще раз обращаюсь к украинцам, я говорю, мы вам безусловно не враги У нас общий враг Путин Нам нужно именно двигаться в общем направлении Действовать против Путина. Не действуйте против русских. Не надо. У вас, во-первых, на территории проживает 10 миллионов русских. Это очень много, да? согласитесь. То есть каждый четвертый там, или каждый пятый, я уж не знаю, как там вы считаете. Но в любом случае это много. Кроме всего прочего, у нас общая история. И я думаю, что общий враг. И враг моего врага, мой друг, так стратегия гласит. И если как-то иначе подходить, то всегда проиграешь. Так. Так. Виталий из Балашова, кто-то как-то небезопасно стал в РФ и опасается родных, как лучше всего семью переправить за речку. Подскажите, дядя Слава, прошу совета, куда, как, когда надо ли. Не знаю, ну, свяжитесь, напишите почту, и там свяжемся, переговорим, потому что нужно нюансы знать по каждому вопросу. Денис Крымск. Здравствуйте, Вячеслав. Хочу услышать ваш комментарий по поводу высказок Надежды Бело о вас на канале, да и в целом прокомментировать ситуацию между вами. Даже не собираюсь вообще комментировать. Абсолютно. Зачем мне что Какие-то люди что-то там сказали про Алла или про Мальцева. Да и наплевать. Я даже не знаю, что комментировать. Вы думаете, я слушаю, что ли? Внимательно. Мне вот пишут кто-то там в Телеграме. А вот там кто-то про тебя что-то сказал. Да наплевать мне вообще, кто про меня что сказал. Я что... Если я буду выискивать в интернете, кто про меня что сказал, то у меня жизни на это не хватит. И все. Арслан Бек, да... Я что могу прокомментировать? Я вытащил этого человека за свои средства. Вытащил из России. Помог. После этого, так сказать, определенная черная неблагодарность. Ну ладно, ради бога. Я просто прервал всякие контакты. И все, какие проблемы. Я не знаю, зачем это делалось в отношении меня. Ну, значит, она знает, зачем. Какие проблемы? Я спросил, кто, кто тебя вытащил из России? Мне был ответ, я уж и не знаю, кто меня вытащил. Нифига себе, мы тут сидели, когда из Грузии она летела, там ее не пропускают, нужно купить какие-то билеты. Я звоню, прошу, чтобы это сделали, все. А потом оказывается, что я в этом не участвовал. Но я, конечно, обиделся. Я, конечно, обиделся. Кот Верный, Мариночка, слава, добрый вечер, всем... Соратникам привет. Небольшой вклад на дело. Тунылое дерьмо. захлестывает, столицу. Семь лет отдыхаем в Болгарии. За эти годы ценный курс национального лева стоит на месте. В Болгарии нет нефти и газа. И главное, нет воров, а власти. Главное, не наличие, а отсутствие в... Да, Очень правильно. Согласен. Спасибо. Артур Эстен на усмотрение. Спасибо. Врач-вредитель маме Рыжова. Спасибо. Я уже сказал сегодня, что поблагодарил. Алексей задолбала это. Да, согласен. Ненавижу. А, ну это уже мы вчера читали. Спасибо большое, что вы нас смотрите. Еще раз напоминаю, что это программа «Плохие новости» канал а -А. Канал «Народовластие», программа «Плохие новости». Так что подписывайтесь на канал «Народовластие», проверяйте вашу подписку, если вы подписаны на канал «Народовластие», потому что YouTube самостоятельно может э, отключать. Помогайте политическим беженцам, помогайте э, Рыжову, который сидит в тюрьме. Завтра, э, э, напоминаю, что завтра будет в Новосибирский суд над Добрынином Александром Комаровым и в 10.30 писарева 35 правое крыло и так далее. То есть людей надо поддержать. Под видео есть описание, там все реквизит, кошельки. Спасибо, что вы нас смотрите. До свидания. Да здравствует революция.